Вот здесь я буду менять крышу. Хотел сносить этот сарай. Наверное, я его сносить не буду. Народ. А если без шуток, можно представить, что здесь у меня живет рейк. Вот такой вот народ у меня видит с крыши. Сарай. Сливы поспели. В принципе, на днях, но столько их много не было. В Москве я иногда мимо проходил, вот эти на рынках торговцы торгуют, если не пускал, то есть не мог себе иногда позволить, там когда зарплату потратишь, да, и какие-то копейки остаются, заходишь на рынок, а там она громадных денег, на про Москву, вот, а здесь по ней просто ходишь. Давайте я на камеру покушаю, как это сейчас модно. Даже один канал есть такой, даже не один, кто кушает именно на камеру. Собирает лайки, подписчиков, да, но я, наверное, не буду озвучивать этого человека. Даже этих людей их много, потому что я никому рекламу делать не собираюсь. Вот такой вот у меня гараж. Ой, тут под ногами. Какая-то хрень. Такая шуба, кстати, модная. Ё. Как мига настоящего вот эту шубу буду. Точно, ней можно снять клепец. Какой-нибудь новый свой. Mm. Это что-то. Ну, крыс я почти вытравил. Тут а... один монстр живет. Он еще отравку не довел. Ну, думаю, ему уже недолго осталось. Народ, все-таки я решил спуститься в погреб. Ну что, народ? Полезли в погреб? Осторожненько. Вон, одна, видите, да? Я фонарик зажжу, фонарик включил. Вон, одна сломанная. Ножка. Одна валяется. Тут матушка моя закрывала всякие соленья. Вот это что такое? Это компот. Ну-ка. Года три я сюда точно не лазил. Блин, да бог он вернутся сюда. Я не знаю, что я тогда буду делать. Это, наверное, как вот многие блогеры рассказывают страшные истории на ночь. Хотя я, наверное, не прокакываюсь, а вернее я прокакываюсь, но хорошо. Вот сто у меня сливы. Всем видно, сколько у меня сливы. Народ, что-то я уже обожался, этой слил, пока вам тут это показывал дегустацию. Вот здесь я буду менять крышу. Хотел сносить этот сарай. Наверное, я его сносить не буду, потому что, в принципе, он нормальный. Вернее, матушка моя его хотела сносить я его не буду сносить да, вот это слово сносить от него мне нехорошо становится потому что в принципе нормально тут только вот крышу подлатает вот этот весь клам вынести отсюда и можно но крыс я почти вытравил тут один монстр живет он еще отравку не дарил ну, думаю, ему не долго осталось или ей кто-то там э -э -э что за особь кстати, крупная сволочь. Никак ее заснять не получается. Прям недавно заходил я вот здесь. У меня вода, воду набрать. На огороде полить растения. Да, и я мне между международно прошмыгнул. То есть такая вот тварь. На глаза старается не попадаться мне. Даже на кухню вот по этой дырочке, видите, да, она пролазит. Короче, вон на эту дырочку. Она выходит на кухню в дом, видимо там ходы целые, да, и, короче, у меня гуляет по дому, тварь, когда-нибудь я с ней разберусь. Ее детей, двоих я уже ликвидировал, осталась мама или папа, а или ну, их другое, я не знаю. Но думаю, скоро я это узнаю. Как в фильме говорится, из нас двоих останется, кто-то один. Вот так же и сейчас я... Поставил себе цель, что или она, или я. В принципе, вот я крышу эту буду. Тут все подделаю. Даже вот какой-то пластик лежит. Его тоже можно использовать. Фундамент я, естественно, буду цементом. Тоже это позже буду делать. Тоже сниму на видео, как я все ходы И ты суки мой дочери или сына не знаю кто там так что так вот для начала нам надо крышу вот такая вот крыша вся уже рубероид он уже весь видимо смыла его дождем что-то мама кого-то нанимала наверное скидывали что-то до конца не доделали какие-то недобросовестные работники были и вот я сейчас его Поснимаю, поскидываю отсюда и буду шифер класть. Это я все тоже сниму, как это все происходит. Потому что, в принципе, сарай нормальный. Можно как курятник использовать или кроликов в нем держать. Ну, с крысами только разобраться, чтобы они не съели ничего. Они любят кушать, как и харьки, как и лисы, грызуны. Вот такой вот народ вид с крыши. Вторая. Прикольный вид такой красивый, да? Соседские дома, ну, мой дом конечно тоже, труба которую нужно тоже чинить. Вот эти вот куски рубероида нужно снимать и все переделывать. Сарай ломать не буду, только крышу. Шифером покрою вот он лежит, если видите, такой вот шикарный вид. вид, дождик начинается. Мой дом. Ветер, да, всем слышно, как шелестит листва. Уже прохладно. Я мимо шел гаража и вот такое зрелище увидел. Сливы поспели. В принципе, на днах столько их много не было какая вот слива вот я думаю видно пока зеленые висят. вот они такие вот пока зеленые вот я хожу по спелым, я прям по ним реально на руку хожу. Еще одна упала, которую я трогал, но она не созрела. Вот это вообще на попку похоже, такая вот попочка. Такая вот она, сочная, спелая, внутри слива. Такая вот мякоть, прям вся, вся сочная, сейчас я даже Кушаю. М -м. это что-то че вкусное слева вот и сколько видите да много блин я по ним хожу как по ним не раздавил парочку жалко даже в москве я иногда мимо проходил вот эти на рынках торговцы торгуют если не пускал то есть не мог себе иногда позволить там когда зарплату потратишь да, и там какие-то копейки остаются заходишь на рынок а там она громадных денег на да, про москву вот а здесь по ней просто ходишь такая вот мякоть Нектар, это нектар, это сок, это прям как вот нектар продается, только натуральный, вот это натуральный, это не какой-нибудь там сок загустительный. загустителями под нектар, а вот это реальный нектар, даже на пальце, вон сколько, много, вам показать, а, вот я, вообще. я по ней хожу, прям как по минному полю, действительно, это вообще спелая, красненькая такая, спеленькая сливка. Там действительно сливки. От слова сливки, как касается, надо ее скушать. М -м -м. Ну, вообще, к не передать салами. Вот столько народ я слива насобирал за полминуты буквально. Видно, да? Это за полминуты. он еще показать, сколько осталось. Видно чем, да? Вот столько у меня сливы Всем видно, сколько у меня сливы Давайте я на камеру покушаю, как это можно сейчас кушать на камеру. Протрую ее, чтобы меня это... Хотя я, наверное, не прокакываюсь, а вернее, я прокакаюсь, но хорошо. Пропоносит меня точно не пропоносит, потому что я уже не за первый заход сюда здесь оказываюсь. Я уже кушал эту сливу. Вот, и у меня стул был, но стул хороший. То есть, как бы не крутил живот, ничего, вот самое главное. То есть, я ее здесь могу не мыть В отличие от того, где я покупал до этого на рынке, да, в той же Москве. И надо все мыть потому что все пестициды обработано. Здесь ничего не обработано, можно прям земли поднимать и кушать. Давайте я на камеру покушаю, как это сейчас модно. Даже один канал есть такой, даже не один, кто кушает именно на камеру. Собирает лайки, подписчиков, да, Ну, я наверное не буду озвучивать этого человека, даже этих людей их много, потому что я никому рекламы делать не собираюсь. Давайте я покушаю и вам покажу хотя бы наслаждение, М -м -м -м, очень вкусно. Что-то на по вкусу напоминает нектарины, только там сок обычно весь а, разбавленный сок нектаринами. Нектарины, кстати, тоже напоминает. Ну вот сок да, который пачку берем с мякотью. Там мякоть, она искусственная, сгустители всякие, да, здесь мякоть натуральная, но ну, это фрукты, да, такие вот сочные мягкие, мясо одно в мяско. Вы знали, как это вкусно, да, вот. очень сладкие, сочные. Вот одна мякоть. Вот одна мякоть. Давайте подальше сяду от камеры. Что-то я в сидел вообще. Народ, что-то я уже обожался этой сливы. Пока вам тут это показывал дегустацию, что меня уже что-то хреново. Червилая, кстати. Бывает и червилая, как и люди тоже бывают червилые. Что-то мне уже не лезет в меня эта слива. Косточку выкинуем и приступаем. сливы, очень. Это прям нектарин, вот сок, только а, в образе сливы. А, ну, наверное, все нектарин пробовали, я уже говорил, что он обычно а, с красителями всякими, с добавками, там есть всяких море, натурально вот, а вот М -м -м. Очень вкусно. Ну что, народ, пойдемте ко мне в гараж. Вот такие вот ворота, вернее, дверь. Да, на ворота это не смахивает, а... погреб, виднеется, старый погреб, бункер, если война начнется, нужно там прятать. Ворот. А теперь нам надо достать эту лестницу, которая внизу этого темного бункера, вот такой вот темный, сырой, как бункер, погреб. Главное теперь на лестницу взять и туда не Беру. Берем. Вот она вся. Уже гнилая. Зря, наверное, блин, зря я выкинул эту штуку. Я мог бы сделать. Ну ладно. Достаю лестницу. Такая вот лестница. Вся уже убитая временем. Как погреб, в принципе, тоже. Теперь нам, мы, вернее я, выкинул одну перекладину по своей дурости или тупости. Теперь нам надо найти замену. Или переставить местами. Мы сейчас что-нибудь придумаем с вами. Вот такой вот у меня гараж. И, ой, под ногами хрень, бак железный, двери, их можно кстати куда-нибудь приспособить в доме например, Прекрасно одна дверь, нет двери одной вы видели в видосе, такая шуба кстати модная, Йолк. рэперская, как книга настоящая, в этой шубе буду, точно, в ней можно снять клепец какой-нибудь новый слой у меня кстати есть много треков а, собственного сочинения а, также видеоклипы вы можете найти это на YouTube, также можете найти в поисковике в биф mc а, там будет море моих треков ну как не море, песен 85-90 точно уже не вспомню сколько я записал плюс где-то 10 видеоклипов может чуть меньше то есть все это вы можете найти а ссылочка будет в описании под этим роликом вот. поэтому я думаю эту шубу конфискую, что нибудь в ней клевое сниму да так что тут еще тут всякие коробки там соседи за стенкой тоже гараж кстати так что есть такой не один подземный житель так. Главное, чтобы здесь крыс не было, потому что в сарае я вам уже показывал, даже ловил на клей. потом ее обезглавил крысу, крысеныша вернее, маленького, потом второго поймал, но не стал снимать, и вот третья, там громадная крыса бегает, видимо, мама или папа. Никак, вот все, хавает, хавает отраву, никак не может это покопатиться. Также... Заклейка э, попадает с волосшлапа раз туда. чувствует, что прилипло. И лапку убирает. То есть я эту тварь никак не могу уничтожить. Но придет и ее день, когда я вынесу смертный приговор. Или приговор, как правильно говорить. И произведу казнь. Кстати, может, уж вот такой живодер ну, все защитники животных наверное на меня сейчас вы. но что поделать это грызун который во первых переносит на себе море всяких болезней ну, надо камеру к себе повернуть надо осторожненько а во вторых это тварь очень больно кусается и потом кого делать я не хочу поэтому даже сплю до сих пор со светом потому что я семейку истребил значит мразь может мстить крыса не очень умные создания как люди вот. она может мстить просто сучу по деревяшке без носа или без уха не хочу остаться вот. поэтому надо быть настороже вот. а когда эта сучка видит то что и лет гад видит что свет горит в коридоре да? вот. я в комнате не зажигаю я вообще не смог уснуть Думаю, все равно не рискуют вот. но стоит мне, я думаю, без света оказаться в полном доме в темноте, этот тварь мне что-нибудь отгрезет и не подавится даже поэтому не <связь> будем ловить до конца народ все таки я решил спуститься в погреб воняет такой вот плесенью, сыростью в погребе но надо спускаться, надо нам подобрать вот эту штучку, которую мы потеряли поэтому у нас выбора нет и выхода нет хотя там могут вот такие вот крысы быть но куда нам деваться? Мы взялись за миссию спасти Вселенную. Шутка. У меня как бы не до шутит на самом деле. Я уже это говорил во многих роликах, что мне не до шутки. Хотя сам шучу. Надо спускаться вниз. Тут уже лестница вся гневает. Мы думаем, что я себе не сломаю. Ну что, народ, полезли в погреб? Осторожненько. Вон, одна, видите, да? Я фонарик, зажж... фонарик включил. Вон, одна сломанная. Ножка. Одна валяется. Так, сейчас нам надо как-нибудь... Аккуратненько. Опа! Так, вот слазим. Это крышка. Вот бункер. Вот здесь халатрига. Так, вот крышка надо ее достать вот это наше то что я свои дурости выкинул наверх и туда кинем тут матушка моя закрывала всякие солени. вот это что такое это компот ну-ка три я сюда точно не лазил так это наверное Сливовый, но в принципе можно его, я думаю, употреблять в пищу. Потом вот это помидорчики, вот такие вот, деревенские. Очень вкусно, я думаю, с картошечкой от, отварной, с маслицем деревенским тоже. Огурчики, такие вот огурчики. Пупы, пупырышка все, настоящие тоже деревенские, хрустящие солененькие, малосольные, не как правильно, или соленые. Но вот даже подписаны банки виноград. Видно всем, да. А виноград, это мама, виноградный сок. И подумайте, не вино, не самогон это компот или сок виноградный. Все уже в плесе, не все банки, видите, да. Но не вздулись крышки. Крышки хорошие, значит, можно употреблять. Несколько плесени, так, что у нас еще интересного, а, малиновое варенье, тоже вот вся, уже плесени банка, такое вот варенье, матушка моя делала, из доски дневые, все уже, тоже все, надо здесь все делать, чинить вот тоже баночки тоже огурчики таджика я так понял да я еще баночку взял у соседей спросил это это таджика это баклажаны такие вот я думаю очень вкусно будет с картошкой жареный, свареный Картошка мое любимое блюдо. И вот тоже. Вот у нас томатный сок. Такой вот. Борщ с него наваристый можно сделать. Сварить наваристый борщ. Вся крышка. Уже запилилась. Так, вот эта наша лестница. В принципе, не очень высоко. Так, здесь какой-то пакет. Ну, вот, в принципе, все. Это у нас... А это у нас, чтобы дышал кодек. Вроде никаких монстров здесь не живет. Никого мы не встретили. Так, это тоже... Возлажалась. А это что у нас? Тоже малина. Уже это я креосную возьму баночку в Москву. Она любила, мама гостить всегда гости приезжала, отдыхала. Я думаю, ей будет приятно, она поменяет, скажем так, мою маму. Мама моя здесь сестра твою родная. Короче, здесь надо полочки вот здесь менять ставить. То есть все на новые, все рожа... уже какие не... они ржавые и длинные. Поэтому я этим займусь в ближайшее время. Потому что все подмило. Мамка, естественно, этим не занималась. Там тоже вон, дырки я присяду, надеюсь, меня на заднем сумерецову. Я лучше не буду. Не хочу потом это от бешенства делать уколы. Вы не хотите, чтобы я пришел за вами, когда заболею бешенством? По башкешам себе постучать, нет, по, -по, по деревяшке. Ну короче так, вот я вам показывал, огурчики очень вкусные. В принципе, я фонарик на камере включил, думаю, не видно. Это крышка, слава богу, не от гроба, а от погреба. Кстати, если начнется третья мировая, я вас приглашаю в этот бункер здесь пересидеть. Мне схватит на всех. Вот. если буду победям пускать не бесплатно. Поэтому так вот мы живем по скромному со вкусом. Ну что, пойдемте наверх. Народ, а если без шуток, можно представить, что здесь у меня живет рек. Знаете такое создание? Блин. Дай бог он вернется сюда. Я не знаю, что я тогда буду делать. Это, наверное. Как вот многие блогеры рассказывают страшные истории на ночь. Страшные сказки. Это только не сказки. Это все в реальности народ. Люди меня здесь не видно, но он каждую ночь сюда возвращается. Вроде бы его нет. Оно а ну, вроде бы говорят мифическое. Но на самом деле он есть. Каждую ночь слышу какие-то шорохи в этом боксе, постоянно как будто кто-то сюда спускается. А рано рано утром отсюда вылазит. У меня никогда крышка не закрыта. Вот этот вот люк. И постоянно слышу какие-то шорохи. Какой-то бывает еще лев свой, стрёмная штука народа Поэтому мы не будем здесь долго задерживаться, иначе он может вернуться. И тогда мне хана. А если видите, что я снимаю и вам это рассказываю, он и вас тогда тоже придет за вами. И он вам тоже будет хана. Поэтому давайте бегом отсюда выходить. Не забывайте, кстати, ставить лайки, комментарии. Также подписывайтесь на мой канал на YouTube. Если он вам интересен, я думаю, вы подпишитесь на меня. Хотя бы потому, что я рискнул оказаться здесь. Также у меня есть страничка и группа ВКонтакте. Подписывайтесь на страничку и вступайте в мою группу. Мне кажется, что сейчас оттуда снизу такие лапы меня схватят. Удачат меня туда по доски. Поэтому давайте пойдем отсюда быстрее. Крестная, привет. Ну что на я думаю, мы на этом съемку закончим, а ролик и так получился довольно длинный, поэтому ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на мой канал а, в YouTube, также есть ВКонтакте, а, у меня там группа и страничка, а также есть в Одноклассниках теперь, я там новую страничку завел, поэтому там тоже можете добавиться ко мне, друзья, а, группу пока я там не, со не успел создать что еще вам сказать спасибо что вы были со мной все это время мне очень это приятно надеюсь вы на меня подпишитесь поскольку у меня мало подписчиков и у меня новый канал мне будет очень приятно если вы подпишитесь и поставите лайки и также комментарии не важно плохие или хорошие мне все равно это важно видеть активность на своем youtube канале вам большое спасибо за внимание